Добрый день, мои дорогие! Всех приветствую на канале Юрий и Лариса Иванова Лайф. Сегодня мы готовим торт из кабачка. Я его готовлю, ну, как и все, каждое лето. У каждого есть свой рецепт. У меня тоже очень много вариаций с этими кабачками. Сегодня я буду самый-самый простой тортик готовить. И он у меня даже будет без начинки. Сейчас мне нужно почистить. Я помыла кабачки, теперь мне их нужно очистить, убрать семена и будем приступать к следующему действию. Так. Кабачки очистила, теперь буду удалять серединку. Серединку я тоже очистила, у меня получилось чистого веса 860 грамм. Это я и буду тереть. Почему мне нравится готовить кабачковый торт? Он, во-первых, прост в приготовлении, а во-вторых, он очень бюджетный. По затратам. Поэтому он присутствует на нашем столе. Сейчас я буду кабачок натирать. Я потерла кабачки. Я хочу вам сказать, что эти кабачки у меня уже лежат две недели. Поэтому смотрите, я их потерла. И видите, здесь совсем нет в них сока. Я понимаю, что я их не солила. Если их подсолить, конечно, у них будет очень много сока. Но не столько, сколько... Обычно с кабачка, который сорвешь сразу. Я теперь добавляю сюда укроп, у меня замороженный, ну выберите свежий. Сюда же к кабачкам я тру плавленные сырочки, у меня их три штуки. Добавляю в тесто сушеный чеснок и соль. А вы специи добавляйте по вкусу. И соль тоже по вкусу. Теперь же сюда же три яйца. И промешиваю. Здесь у меня вот в тарелке один стакан муки. Я сейчас ровно половину высыпаю. И промешиваю. И следующую половинку. Муку регулируйте сами, сколько вам нужно будет. Вот такая консистенция теста у меня получилась. Я выдавила 4 зубчика чеснока. И теперь сюда добавляю майонез. Это у меня заправка такая будет. И сейчас сюда же добавлю укол. И сразу горяченькими я их смазываю. В мире ничего идеального нет. И если у вас рвутся вот такие коржики, ничего страшного, все скушается. А если у кого не будет получаться и сниматься цельным блином, можно как оладушки испечь и также собрать этот торт. Сковороду я сбрызгиваю вот таким вот маслом. Можно обычным маслом сбрызнуть, помазать. 4-5 ложек раскладываю. Жарю с каждой стороны на умеренном огне. 4-5 минут. Последний корж готов. Сейчас я его буду тоже смазывать майонезом. И можно будет украсить по вашему желанию. Торт из кабачка готов. Украсила я его очень-очень просто помидорками и петрушкой. По своему желанию вы можете украсить как хотите. От него идет ароматнейший запах. Прям уже так и просится, чтобы его попробовали. Осталось приготовить мясо. И можно подать его на гарнир или просто так тортик покушать. Но я как всегда прощаюсь с вами. Всем желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, всего самого наилучшего. И увидимся в следующих роликах. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. Вам не трудно, а нам приятно. Всем пока-пока. Увидимся. А Пробуем тортик, мне который мне у нас Вариса сделала на на день рождения, по секрету скажу. Всё очень вкусно Хорошо. просто обалденно